Такое доброе дело значит Это знать ближнему помогать щедрыми нас учат пусть страницы писания Все, что сеешь в жизни, будешь пожинать Делая добро, да не унываем Делая добро, свое время пожнем Знай, что если ближнему помочь Видеть и воздаст потом. Делаю добро, да не унываем. Делаю добро, свое время пожнем. Знаешь, что если бли Продолжение Добро да неунываем, делая добро, свое время пождм. ну что если ближнему помогаем, Иисус все видит и водостал. Делая добро, да не унываем, делая добро, свое время.